Так, ну что, я в прямом эфире, поставила фильтры, я красивая. Сегодня я, Надежда Новосельская, психолог-коуч, специалист из трансформации мышления, людей, которые хотят обрести свою ценность, буду давать вместе со своей юной коллегой Викторией. Она специалист в своей области, она об этом скажет. Сегодня мы будем говорить о том, как перестать бояться и на своих знаниях в интернете, помогая людям зарабатывать достойные деньги. Возможно, вы психолог. Коуч, Возможно, вы нумеролог, возможно, вы специалист из другой какой-то области, даже, может быть, вы художник, может быть, вы делаете какие-то другие вещи, например, умеете оформлять красиво странички, а, например, вы умеете быть таргетологом, например, вы... В общем, неважно, любую свою деятельность, которую вы точно знаете, что вы хорошо умеете делать, и вы точно знаете, что можете поменять смысл жизни людей. Так, Викторию сейчас присоединяю. Виктория, давай. Так. И сегодня мы с Викторией поговорим о том, как перестать бояться, иначе зарабатывать достойные деньги на своих знаниях, помогая улучшать людям. Да. Виктория, я... Уже объявила, что сегодня будет наша тема «Как перестать бояться и зарабатывать на своих знаниях достойные деньги, помогая людям». Я поставила фильтр, это очень красиво, я вижу, сегодня я применила фильтр, оказывается, в Инстаграме это можно, и прям любую с собой. Спасибо, и теперь... очень прекрасно выглядите, Надежда Викторовна, спасибо mm -hmm. большое, очень вам благодарна за эту честь, что да. вы мне позволили выйти спасибо. в прямой эфир. Смотри, ты сейчас расскажешь о себе, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, какую пользу ты можешь оказывать людям с помощью каких таких знаний. И задавай мне кучу вопросов, которые возникают у тебя, сомнительные какие-то разные вопросы. Можно ли выходить с этим в мир, можно ли на этом зарабатывать, а кому это надо и так далее. И нас сегодня будут слушать, я думаю, сейчас подсоединятся многие специалисты, которые учатся бесконечно, имеют... Массу дипломов уже знают, а все равно учатся, им все не хватает. Их знаний, чтобы на этом достойно зарабатывать. Поэтому поехали, рассказывали о себе. Всем здравствуйте, меня зовут Виктория, мне 36 лет. На данный момент я проживаю в Египте, сама с Украины. Занимаюсь, мое образование ⁇ психолог. Магистратура очень много училась, вкладывала в себя. И слушаю вас много, это действительно правда, когда принимаешь очень много знаний, и не, сразу не применяешь их все знания, они рассеиваются. Да. Поэтому в голове каши я не понимаю, как, вроде знаний много, а как это структурировать и дать людям, как найти вот что-то свое, создать, как бы, ну, знаете, как сказать... Создать что-то свое то, что я точно уверена и могу это давать. И в голове каша, потому что знаний много, а толку нет. Это правда. Очень... еще вот я повыписывала очень много своих страхов и вопросов. Очень хорошо. Супер. Супер, что повыписывала. Сейчас мы будем их разбирать. Я на первый Вот первое твое сомнение что много знаний в голове каша, а с чего начать, не знаю. Так вот, смотрите, у нас у каждого, у каждого человека, неважно, он достиг высоких вершин в бизнесе, в отношениях, он здоров, красив там, и так далее. Ну, в чем то он достиг, а в чем то он не достиг, неважно. Но даже самые высоко достигшие люди результатов каких-то своих, миллионеры, люди, поднявшиеся на социальные э, лестницы высоко, у каждого есть свои скелеты в шкафу. И никому не верьте, что те люди, которые тут красиво там показывают свои сторисы, как они ездят на Ламборджине, Теслах и Супермерседесах и разных красных машинах, что у них прям там все хорошо. У них есть масса проблем, переживаний, страхов, и это нормально, потому что именно страхи и сомнения нами двигают. Поэтому для специалиста, который на сегодняшний день определился с темой там психологии, нумерологии, астрологии, в общем, любой теме, которая вам вот. Сейчас нейрографика очень модно пошла, потому что нейронные сети это та самая главная штука, которая позволяет нам, по сути, иметь те метапрограммы, по которым мы живем. И сегодня тема нейросетей отдельно как-то выделена, и люди очень много направлений разных берут. Вот это хилинг разные практики, йога, здоровое питание, да много чего, и люди сегодня, важно, первое, отслеживать тренды, и на что больше всего сегодня люди ведутся, сосредоточены. Ну вот, например, чем ты Вот чем у тебя сейчас э, больше всего, что тебе сейчас больше всего нравится, из того, что ты много знаешь. Кроме психологии, базового образования, что у тебя есть сегодня такого, что тебя прям прям вштыривает. Вот тебе нравится это делать. Мне много чего нравится. Мне нравится медитировать. На данный момент. Ну, то есть, это как Ведитарь. само-познание такое. Это мне нравится. Ты мне можешь нравится Подожди, Нет. подожди, тебе нравится медитировать. Ты умеешь, уможешь сама проводить медитации? Нет, еще я никогда не пробовала. То есть тебе Конечно. нравится сама медитировать? Да? Да, мне нравится погружаться в себя и эти состояния, которые я испытываю, да, или я начинаю как бы видеть, слышать себя больше, и у меня там есть там как определенный такой мир, там цвета, то есть я, мне стыдно об этом, Супер. наверное, как-то говорить, то, а что, что тебе, я могу увидеть. Да. Отвечу тебе и, сразу, и, и прям тебя сейчас в штырик, прям в хорошем смысле, отвечу тебе как психотерапевт, как тренер личностного развития, как LLP-мастер, что? Когда ты заходишь в медитацию, вернее, с помощью медитации в транс, и ты знаешь, чего ты хочешь, например, ты хочешь отдохнуть, расслабиться, поймать какие-то ресурсы. Ты можешь это сделать за 15 минут. Ты хочешь узнать, как тебе решить вот это или вот это, у тебя голова кипит. А ты заходишь на 15-20 минут транс, определенные, определенные вопросы, ну, надо научиться. Ты заходишь, и работаешь с помощью медитации, входишь в транс, Берешь подсказки у бессознательного, и у тебя прям вопросы приходят ответы. Хочется тебе состояние свое улучшить, допустим, эмоциональный фон улучшить, или муж пришел домой, хочет секса, а у тебя голова болит. Ты можешь зайти в транс и взять то состояние, которое тебя, вау! То есть транс, это, мы с ней слышали, что транс — это ну, э, подсознательный, может, все Есть такие выражения, да? Так вот, с помощью медитации мы можем войти в транс и взять все, что нам нужно у бессознательного, начиная от здоровья, исцеления, там эмоциональный фон поднять, найти подсказки, э, и самоисцеление, все что угодно. И если тебе нравится медитировать, ты можешь сфокусироваться на каком-то одном курсе, сфокусироваться, запомнишь слово «фокус». Сфокусироваться, да, фокус, фокус большой. Я пишу сейчас, чтобы потом в конце повторить. И просто, если тебе нравится, какой-то курс изучи, сама глубже зайди, если тебе нравится. Попробуй, как это классно, кайфово. Дай людям структуру, и вот тебе готовый курс, понимаешь? Я понимаю, у меня вопрос, у меня вопрос как раз вот вы... Давай. У меня вот есть такая вот черта характера, что я не все всегда довожу до конца. Я как бы начинаю, знаете, там чуть-чуть, там чуть-чуть, а это мо, я не могу понять, что именно мое, где остановиться и в какую сторону пойти, чтобы именно вот, -вот, вот это, с этого начать. У меня такой получается дисбаланс. Я как бы и там хватаюсь, и там Отвечаю. хватаюсь, а до результата довести Отвечаю. не могу. Отвечаю. К сожалению, у большинства людей есть такое. И, как правило, это люди талантливые. Как правило, это люди талантливые, искренние. У них очень много есть способностей. У меня сейчас девочка одна работает в, в программе. Там, там у нее столько всего, она такой, она и туда, и туда, она так до сих пор и не определилась, чем же она хочет заниматься, хотя очень много направлений. Так вот, с одной стороны, это талантливые люди, с другой стороны, есть этому причина. И причина очень простая, более глубокая, с глубин бессознательного. ее можно найти, и надо идти, у каждого она может быть своя, но один из причин, одна из причин, это чувство вины. Я хочу всем доказать. Я и там хочу, и там хочу, и там хочу. То есть это бессознательно. Хочу всем доказать, что я могу. Много на себя беру. Много стараюсь угодить. Много стараюсь отдать. Потому что в глубине бессознательно есть чувство вины. И оно может быть... Не из одного источника. Это могут быть твои какие-то действия, детские программы, прошлых каких-то. И в процессе коуч-сессии, на которую я тебя приглашу, если захочешь, позадавая тебе вопросы, ты поймешь, как ты можешь, также, просто открываю секреты, общаясь с людьми по такому же алгоритму, выяснять у них подобные причины. Понимаешь, о чем я? Поэтому, как правило, это болезненные состояния, неосознаваемые чувство вины, желание везде поспеть. Как там есть выражение? Везде поспеть? Да, да, везде почувствовать. И, не осознается. И как правило, это талантливые люди. Потому что те, которые... Им и мы так сойдёт. Ну, не такая стратегия жизни. Они не сильно стремятся познавать, суетиться, что-то новое познавать. А вот эти вот жильщики, которые хотят компенсировать что-то, они, как правило, ну это одна из причин, это не обязательно она, но это одна из главных причин. Вот таким образом. Так записала дальше, что еще вписывала там? Дальше, да. Я отследила точно у себя, что хочется быть успешной, реализоваться, но это как страх такой, знаете, с одной стороны хочется, а с другой стороны это как блок, потому что привычно там, да, ну показывает какую-то жизнь, картинки, а вот страх, по сути, страх, наверное, больших денег и успеха, и это тоже как бы идет мой блок. Страшно, Хорошо. особенно Хорошо. осуждение Подпишись. со стороны родных людей, родных, близких, которые тебя ну, ну, не поддержат и будут осуждать, что, ну, в общем, там все моменты, да, там осуждение. Страх быть успешной, это правда. Значит, Он не но это страшно. Да, Можно отвечать? там себе записала, да? Отвечаю. Да, это один из... Молодец. Значит, смотри, страх быть успешной, Тут две причины, и одна из причин ты можешь э, сама решить, 100% найти, я тебе сейчас скажу. Вторая причина на бессознательном уровне, ее надо чуть-чуть поискать. Так вот, старай быть успешной. Первое, в роду были люди, которые пострадали за свой успех. Да, ну, у меня такая программа продавается. Наказать, убить, убить, отобрать, отжать, посадить. И это ты можешь помнить, можешь не помнить. К сожалению, но это просто надо понимать, что наши бессознательные ДНК-программы уходят настолько глубоко, что мы порой... Трезвым вот этим обычным умом не можем понять. Мы можем от бабушки услышать, мы можем от мамы услышать, мы можем в каком-то фильме посмотреть, что там было раскулачено, там кого-то убили. Мы можем смотреть, плакать, переживать и не понимать, что может даже в нашем роду кого-то тоже, но мы можем этого не помнить. Поэтому это одна причина. Вторая причина, ее первую причину нужно искать вдвоем, втроем, в общем, это работа глубокая, ну первая причина которую мы можем, мы сами люди можем это решить, это позволить себе много хотеть. Ну, хочу я много, но страхи. Я... Вот а теперь смотри. Много хотеть ⁇ это значит позволить нашему уму, нашим нейронным сетям хотеть правильно в настоящем времени, как будто это произошло. Причем позволять себе э, такие, ну, как будто вот ребенку запрещали, вот, опустись на землю, за, значит, купи закаточную машинку, как нам часто в детстве, мы там, знаешь, как что-то хотели нам там, купи ГЗМ, нам говорили там, шутили так вот, в подростковом таком своем кругу. Так вот, нас, э, мы выросли в таком окружении, где нас, Подгружали, что... Ну куда тебе? есть, посмотри на себя. Посмотри, не были богаты, нечего начинать. Да вот мы бедные, да. Бедным а -а -а. выгодно быть, бедных жалеют. Бедные попрошайки. Они везде, в Египте, в Украине, в Германии, везде. Только там, в Германии, когда начинаешь снимать на видеокамеры, там они точно быстро прячутся. Я была, обучалась в экономике в 2012 году. Я помню, мы пробовали снимать на видео, на фото, они быстро убегали и запрещали нам их фотографировать. Потому что там ну, жизнь другая, считается. Там у них не принято вот так вот попрошайничать. Так вот, попрошайничать, бедные коллеги, у нас, у людей, это вызывает, ну, должно вызывать э, сожаление, жалость. И у нас на бессознательном уровне, у людей быть бедным это выгоднее чем богатым потому что богатые это сволочи потому что богатые это кровь потому что богатые это убийство потому что богатые у них забрали потому что это олигархи потому что это это там какие-то бандиты 90 это там какие-то и так далее и так далее я вижу себя и слышу Ага, он там какой-то, Мухаммед, Лавью пишет. Так, ну что, у тебя связь, наверное, пропала, да? Меня, видно, слышно, дайте обратную связь. Виктория находится в Египте, связь у нее может быть подтупливать. Вот, она есть уже, хорошо. Есть, есть, угу. есть, да? Ты меня слышишь, да? Да, да, Сейчас точно. ты уже есть. Да. Поэтому о, выгодно быть бедным, выгодно быть несчастным, выгодно, потому что богатый — это зло. Соответственно, это настолько глубоко следит бессознательно, что нам с вами, первое, нужно много хотеть, хотеть правильно, хотеть, как, хотеть так, как вот, будто это есть. Много этого записывать, прям в мечтаниях жить, нейронные сети качать, просто качать нейронные сети. Каждый день нужно записывать, представляя себе, как ты нам, не знаю, едешь там в Ламборджини там, или, или в желтой там Феррари, или там находишься в каком-то дорогом красивом доме, и не бойся мечтать. А у нас... Причем мечтать нужно так, как будто ты сегодня, ну, как будто ты там есть, жить как в настоящей жизни, понимаешь? Вот описываешь там новые туфли, вот представляешь, как ты их одеваешь. И эта привычка вырабатывается в нейронах. И это вторая причина, которая может мешать тебе быть успешной. Значит, первую причину нужно отслеживать эти убеждения. Не, богат, не были богаты, нечего и начинать. Ну, Допустим, ты отследила. И переводишь ее. Не были богаты? А вот как раз самое время начать. 21 столетие. Я могу? Да. да Я разрешаю? Да. да. Вот такие простые, казалось бы, слова, такой, ну, детский разговор, казалось бы. Он работает. Не было богатых? Нечего, нач нечего начинать? А -а -а. Я буду. Я разрешаю себе. 21-е столетие. И все. И ты вот себя кап, кап, кап, вот так вот себе. Знаешь, как убеждение какое-то, да? Ну, при этом, конечно, у тебя есть цель. У тебя при этом есть четкий план действий. Но ну, об этом еще дальше поговорим. И третье я записала. Неподдержка близких и окружения. Вот это самое, наверное тяжелые. Ну да, как ты себе можешь позволить жить лучше, чем мы? Ну, типа того, да. как-то так. И вот это самое, такое, знаешь, из моей практики, более чем 25 лет работаю ее в психологии и психотерапии, я тебе скажу... Ой, что... Боже, вроде Швар... Надежда Викторовна, слышно меня? Да. Ты пропадаешь, но я буду продолжать. Да, слышно и видно, да. Поэтому... Поэтому что здесь надо делать? Во-первых, из этого окружения нужно отползать. То есть, если это самые близкие люди говоришь, мама, папа, там, брат, кто там, я вас очень люблю. Я вас очень люблю, говоришь. Я вам благодарна за жизнь, искренно. Я разрешаю себе быть другой, чем вы, вы привыкли меня видеть. Я разрешаю быть и попробовать, скажи, попробовать быть успешнее, богаче. И мне очень нужна ваша поддержка. И если вы меня действительно любите, поддержите меня. А если не можете поддержать, то хотя бы не мешайте. Понимаешь? Да, И об этом нужно говорить прямо. Потому что, когда ты так сказала, открыто сказала, люди, которые не говорят, у них болит горло, они часто страдают э, заболеванием верхней дыхательной пути, они хотят сказать, но они ну, не, ну, давят себя, не говорят. Мы боимся сказать, чтобы не быть неудобными. Мы боимся сказать, дабы не получить порицание от э, родных и близких, и, там, э, значимых людей. Поэтому ты просто говоришь, будь готова к тому, что тебе могут отказать, но ты это говоришь, я взрослая, умная, красивая, уважаю себя, уважаю свои ошибки, если они будут, я буду на них делать уроки и выводы, а от вас прошу поддержки. Вы же меня любите? И говори это искренне. Да, они тебе скажут, ну да, ну да, да, да что там, да как там? Ты говоришь так. Если вы меня любите, то вы меня поддержите. А если вы меня не поддерживаете, значит вы меня не любите. И я принимаю ваш выбор. И я пойду своей дорогой. Понимаешь меня? Это большая ответственность, потому что позволить себе быть успешной, да, да. Да, я успешнее дня. Позволить себе, это значит взять ответственность. Взять ответственность. И когда люди говорят, а мне не поддерживают, а мне пальцем у виска крутят, я там пошла в какую-то там нумерологию, я там пошла в какую-то астрологию, кто-то пошел в сетевую компанию, кто-то еще куда. -то. И меня не поддерживают. Поэтому говоришь следующее, дорогие мои, я вас очень люблю. Спасибо вам за все. Я хочу идти своей дорогой, и вы меня, пожалуйста, поддержите, если меня любите. Потому что это моя жизнь, мои ошибки, мои взлеты и падения. И вы мне дороги со своей поддержкой. Поверь, такие слова очень даже сильно повлияют. Я вот сейчас работаю с людьми, помогаю выстраивать сценарии общения с родными, с мамами, с папами, с мужьями, с бывшими, с новыми. У них слова глотаются, язык заплетается, они тараторят. Оказывается, это не так просто. Сначала записываем, потом проговариваем, записываем перед зеркалом, потом отправляем этот аудио, там, разговор там, коучу, который дает обратную связь. И только потом ты выходишь на сцену. Потому что жизнь – это игра, это сцена. И от того, как мы играем, так, нам аплодируют, аплодируют понимаешь? Да, Хорошо, спасибо. Вопросы, я надеюсь, они тебе были полезны, да? Очень полезно, да. Если... Что, еще там у тебя было ты сказала. Запиши свои, расскажи еще свои вопросы. Ты там еще вопросы, вопросы себе записала. Как, э, вот, как, как, как ну, вот поверить в себя и перестать сомневаться, и сделать этот прорыв, э, э, ну, то есть, как э, вопрос: как поверить в себя, в свои силы, э, в свою э, самодостаточность, в свою уникальность, э, принять себя такой, какая ты есть, да? со всеми там достоинствами и возможно какими-то недостатками и поверить в себя и перестать сомневаться и бояться чтобы вот э, двинуться вперед и начать зарабатывать онлайн э, создавать себя и потихоньку двигаться, вот, вот это вот такая вот черта страшно вот, очень куча сомнений все равно внутри. я написала вопрос и отвечаю как поверить в себя, перестать бояться, сделать ошибок, наверное, да, перестать сомневаться. Значит, смотри, много вопросов, а ответ один. Просто делать. Делать и быть готовы, что будут ошибки. Только ошибки дают тебе новый трамплин наверх. Все. Вышла в эфир и сказала: уважаемые друзья, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Сегодня у меня первый эфир на, на тему вот такую. Я. Специалист в какой-то какой области. Помогают тем-то, тем-то, тому-то, тому-то. Сегодня у меня первый эфир. Не обессудьте, если у меня будут ошибки. Поддержите меня, пожалуйста. Люди видят твою искренность и тебе помогают. Не бойся открываться. Потому что люди боятся еще больше, чем ты, чем я, чем другой человек. Вот сейчас вот слушают нас люди, да, и вот смотри, ветка, кто какие-то показывает там, там какие-то. Знаки. Просто слушают и наблюдают. Просто боятся даже что-то написать. Люди, напишите, пожалуйста, свои вопросы. Есть ли у вас страхи выйти в эфир и продать свои какие-то услуги? Если у вас какая-то польза, и вы готовы продавать ее в онлайн? Если у вас какие-то страхи? Напишите, пожалуйста. И вот сейчас тут напишут буквально один-два человека, в лучшем случае. Остальные будут слушать и молчать. Они боятся. Понимаешь? Со временем твоя целевая аудитория к тебе привыкнет и будут тебя слушать. И тогда ты поверишь в себя, когда ты увидишь первую обратную связь от людей. Просто так. Как поверить в себя? Поверь. А как это на практике? Делай. Будут готовы к тройке. Будут готовы к гнилым помидорам. Ну а чтобы гнилых помидоров было меньше, сразу говоришь. ребят, у меня опыта мало, и я выхожу первый раз с этой темой, мне нравится то, что я делаю, я там делаю расклад там, на Таро, там, я там помогаю женщинам там, с тем-то, я помогаю мужчинам в том-то и так далее. Вот напиши, что ты помогаешь, что ты умеешь делать. И выходи в эфиры. И выходи каждый день по чуть-чуть. Общайся с людьми. И тогда люди тебя начинают привыкать и начинают тебе доверять. Вот и, вся, вот и весь один ответ на все вопросы. Как поверить в себя? Делать? Бояться? А чего ты боишься? Неудачи? А ты радуйся, что она придет, неудача. Потому что, если скажи. у знаете, что боязнь, что не получится. Ну, и там куча всего остального. Это хорошо, что не получится. Зато ты будешь знать, что не получилось. Спасибо ну, да, вам, да, сердечки. Да, большое спасибо. Поэтому, когда ты сделаешь, и уже заранее идешь, и ты переживаешь, что у тебя не получится. Ты себе заранее говоришь. Так. Я боюсь, что не получится. Ага. Я представлю себе, что не Новая получилось. Плохая связь, да, я вижу тебя. Поэтому ты, если страшно, ты говоришь, так, может быть, у меня не получится. Так хорошо, но не получится. И что? Ну что-то же получится. Ну хоть что-то же получится. А на остальное я сделаю анализ и выводы. И в следующий раз буду знать, как мне сделать, чтобы получилось. Вот и все. Мы, когда боимся ошибаться, на самом деле мы не проживаем свою жизнь, мы мертвые. Потому что на ошибках, по сути, жизнь строится. Просто ошибку можно любить, из нее сделать выводы, извлечь уроки, что там было такого, что я больше никогда не буду делать, чего мне не хватает, каких ресурсов, каких знаний, чтобы в следующий раз у меня точно получилось. Вот и все. Поэтому люди, которые боятся выступать, которые боятся делать, которые боятся мелькать, они не живут. Они мертвые. Со своей гордыней, со своим комплексом самозванца. А ведь есть очень много людей, которые могут спасать тысячи других. Вот сейчас Виктория вышла. Спасибо большое, Виктория Комаровская. Она может спасать людей, я знаю просто ее, благодаря. Страховым накоплением, которое она помогает людям взять и сохранять жизни, сохранять жизни детей, на обучение откладывать, на пенсион себе накапливать. Вот я знаю, вот это вот сейчас она вышла, Виктория Комаровская, если я правильно понимаю, да, что это она, по-моему, она. Но она выходит очень редко в эфиры, она боится. А я по-другому не вижу, чего она не выходит. Если ты, тебе деньги не нужны, Ладно, Бог с ним был. Может, у вас деньги не нужны, но вы же знаете, какой ваш продукт и как много людей вы можете спасти. Спасибо большое, Алёнушка Панфилова. Спасибо вам. Поэтому, если у тебя есть какая-то услуга, какой-то продукт, который ты точно знаешь, поможешь хотя бы нескольким людям, ты уже спасешь мир. А мы со своими страхами, я это тоже прошла. Я помню, когда я уже провела тысячи вебинаров, а, в Фейсбуке, в Хунгаусе, в Ютубе, ВК. В и тут пришел Инстаграм, и мне нужно было выходить в эфир. Я несколько дней носилась по хате, мне было страшно нажать кнопку. Да, я признаюсь, потому что это новое. У меня болело все внутри. Я знаю, как это. Понимаешь? Поэтому, когда люди не веришь, да? Я тебя да? понимаю. Поэтому выходи каждый день, общайся с людьми. Сегодня соцсети это великая сила. Ты можешь, тебе не надо сделать какие-то крутые сайты, тебе не надо там создавать какие-то мега-мега-супер, там какие-то воронки. Каждый день выходи искренно с людьми по чуть-чуть общайся. Давай какую-то пользу, рассказывай что-то, чтобы люди привыкали, привыкали, что ты мелькала перед глазами. И ты найдешь свою целевую аудиторию, и тогда ты поверишь в себя. Вот смотри, вот сейчас пришла Аленушка Панфилова, вот она пишет, э, пишет, очень интересно вас слушать. Я не знаю эту Алёнушку, может, она меня знает. Ну, вот вышла, заберешь. вот вышла, кто там еще были только что там люди, которых я немножко знаю, остальных людей я не знаю. Но если я буду выходить каждый день и буду что-то интересное вещать, даже те, которые вообще были, не, не, ну, пофиг, им нужна там Новосельская со своими там какими-то там про программами. Вчера это не нужно было, а сегодня они услышали какое-то слово, а сегодня они узнали какую-то ключевую фразу, завтра их зацепило, они выйдут, послушают неделю, вторую, третью, подпишутся, а потом становятся моими клиентами, к примеру. Поэтому, чтобы поверить в себя, нужно просто делать и быть готовым к любым ответам. А люди будут разные, будут не, неадекваты, будут те, которые будут подкалывать, которые будут грубить, но ну, не будут. Египтяне, он выходит иногда, пишет «I love you», или там даже пишут какие-то иногда, не только египтяне, какие-то неадекваты, а какие-то, ну и что, ну, такие люди есть, ну, куда от них денешься, как говорят в том фильме, и тебя вылечим, да, и тебя вылечим, все будет да, хорошо. Если... <говорили> да, да, да. В таких случаях говорят, все будет хорошо. Поэтому просто делайте свое дело. И все. Вот, Арт проект, присоединился. Да, а, Я, о... конечно, очень извиняюсь. Вроде Wi-Fi. Но... Да нормально, у тебя и более-менее интернет для Египта. Поэтому, если тебя не поддерживают родственники, скажи мне, пожалуйста, ты можешь их изменить? Ты можешь их изменить? Своих родственников. Связь пропадает. Ты... Э, если тебя вне, не поддерживают нет, родственники, том, нет, что Если тебя не поддерживают родственники, в том, что ты хочешь заниматься онлайн, помогать людям. Uh -huh. Ты можешь изменить извините, своих. ходить. Викторовна, Wi-Fi. Это. Плохой, да? Э, повторите, еще раз. Да. Если да, ты да. не можешь. Еще раз, вот вроде как бы Из... нормально. Если ты не можешь своих родственников изменить, которые тебя не поддерживают, ну что делать? Ты не можешь их изменить. Просто отпусти их, поклонись да, и скажи, да, ребята, это, это, это, я беру ответственность. Это, это... Да. да, я беру ответственность за свою жизнь и иду себе по жизни. Любите, поддерживайте. Не поддерживаете, значит, не любите. Любим, тогда не мешайте. Понимаешь? Все. И, конечно, было, потому что мы ехать, ожидаем там поддержку и так далее. Поэтому, конечно, это тема, которая важна для всех, очень важна. Поэтому запомни, ты отвечаешь только за свою жизнь. Ты в эту жизнь пришла с первым вздохом и с последним вдохом уйдешь из нее. И только ты в ответе, как ты ее прожила, Конечно, лучше, когда поддерживают. Ну а если не поддерживают, значит ты ищешь поддержку среди своих клиентов, своего окружения, которые тебя ценят и любят. А потом твои родственники подтянутся и скажут: "А мы в тебя верили". Такое я часто да, бывает. Так, мы... Хорошо. Еще вопросы задавай. Так, сейчас я, конечно. Ты там записала? Давай, вопросы, давай. Я, я, в принципе, говорила, как понять, вот, какую тему выбрать для себя, чтобы это было интересно всем. Я так поняла, что вот, нужно пробовать, чуть-чуть рассказывать, отлично. Да, и к этому потихоньку придёшь. Супер, именно... как понять, какую тему выбрать. Да, для, с чего начать, вот с какой темы, чтобы она была актуальна ну, и интересна. Всем, а теперь внимание. Это самое главное заблуждение всех специалистов. Как понять, как выбрать, чтобы было интересно всем. А теперь, я записала то, что ты сказала, а теперь внимание. Может ли быть интересно всем, как красить губы? Всем, всем, и мужчинам, и женщинам, молодым и старым. Нет. Может ли быть интересно, как путешествовать по миру выгодно? Нет, не все хотят путешествовать, но ну, многие. Могут ли быть интересна тема, как разбираться в мужчинах, чтобы выбрать достойного? Нет, не всем. Кому-то эта тема вообще не интересна, кто-то замужем, а кто-то плюется в адрес этих мужчин, там столько они им там нагадили, да? Как э, правильно выбрать женщину в э, любовнице, чтобы она меньше требовала денег? Это будет интересно всем? Нет? Понимаешь, о чем я? Да, То я есть всем, всем не может быть. Тебе нужно выбрать ту аудиторию, ту э, возрастная, во-первых, аудитория. Это в среднем 10 лет плюс-минус от твоего возраста. Это статистика. Это не я придумала. Допустим, на мой возраст ко мне придут от 35, и ты из опыта знаю уже, до 70. Ну, у меня вот такой диапазон. Потому что я живая, подвижная, энергичная, на свои 61 не всегда выгляжу. Иногда вот фильтр включаю, иногда просто веселенькая, да? Я дурачу, но тем не менее. Просто я из опыта знаю, что приходят и молодые, и постарше. Но чаще всего на меня приходят 45-60. Вот, вот четко уже знаю. А еще четче на меня приходят 40-55. Ну вот, вот если так вот разбирать, то вот эти разные ниши. Да? Так вот, это то, что из опыта знаю. Поэтому первое, выбираешь возраст, если это женщины. Выбираешь вот такой э, диапазон. Если тема интересует и мужчин, и женщин, например, ну вот какая тема у тебя есть? Что ты любишь делать? Медитации, например. Медитации больше любят делать э, женщины, но мужчины, которые дружат с головой, у которых есть бизнесы, которые заботятся о своих семьях, много работают, у них много, очень много работы на линейный логический ум, у них мозги устают, и именно они тоже нуждаются в, в трансмедитациях. Вот тебе, пожалуйста, выбираешь направление людей, что у них болит, что им даст твоя трансмедитация, что они получат в результате, и работаешь только в узком направлении, понимаешь? Что тебе еще нравится? Выбираешь, что тебе нравится, смотришь, что сегодня востребовано на рынке, например, расстановка э, расстановки по Хелингеру, да? Даже онлайн уже люди делают. Э, практики НЛП которые хорошо работают в живом формате. Даже в онлайн уже их делают. Но ну, это практики, там, линия жизни, там, ну, пространственные якоря, там, много-много всего. Опять же, как это преподнести и что это людям даст? Какой категории людей? Или, например, если у меня девочка, она учится, э, зашла в курс, но не учится, там у нее какие-то проблемы. Сейчас у меня идет набор группы «Коучинг для где я обучаю более четкому пониманию, чего ты хочешь, и созданию программы, и вести людей до результата. Потому что именно в коучинге люди платят достойные деньги. Потому что знания сегодня завались, а вот результатов каша в голове у всех, у большинства людей. А вот так, чтобы людей привести к конкретному результату, поэтому это только коучинг. Так вот, например, она художник – она говорит, как я могу монетизировать свое хобби, у нее очень красивые картины, классно напишет их. И вот мы придумали, что она создаст курс. Я первая пойду на этот курс, потому что мне, мне лично, я закрою свою боль, находясь вот в этой прострации писания картины, я буду отвлекаться, отдыхать, кайфовать и уходить в тот же транс по-своему только. Да, да, это транс, да. Это хобби, которое дает у ты... графика сегодня, да. Поэтому вот смотри, что сегодня м -м, востребовано. То, что тебе по душе, и пробуй. Попробовала, потестировала месяц, два, три. Спасибо большое, прекрасно, выгляди и душой молодый. Спасибо, Леночка. Поэтому попробовала, потестировала и идешь дальше. И то, что почувствовала, где ты почувствовала, но опять же, есть люди, которые пробуют и быстро сливаются. Не, это не мое, не получается. Значит... Нет, нет, нет. нет технологии, нет четкости алгоритма шагов. Вот здесь нужно прописать аудиторию, здесь нужно прописать план, что ты будешь делать, как привлекать. Без... Можешь бесплатно привлекать, вот просто выступать каждый день или через день или как там тебе нравится приглашать людей, вот как мы сейчас с тобой, да, беседовать с кем-то, люди включаются, и что-то кому-то интересно, послушали-послушали, начинают что-то писать, и так ты приучаешь людей. Сегодня реклама идет уже тогда, когда у тебя более-менее известное имя, спасибо большое за ваши сердечки, uh -huh, спасибо, и тогда, когда ты уже как-то закрепилась, уже начала консультировать, уже стала там что-то делать, уже появилась какая-то уверенность. И вот только тогда запускаешь рекламу. Просто пробуй. Это же прикольно выходить в эфир и общаться с людьми. Это же супер как классно, тем более ты такая красивая, такая добрая, умничка, сердечная. Это у тебя будет, знаешь, это, сколько Виктор, это? взаимно. Я, я не знаю, это я не вижу. Он, кто, кто тебя слушает нас? Скажите, какая Виктория? Королева просто, да? Поэтому у тебя будет, знаешь, сколько людей? Ты обгонишь меня в сто раз. Поэтому как понять, какую тему выбрать, чтобы люди, людям всем нравилось, это уже ошибка в самом вопросе. Ты, ты поняла? Да, я понимаю. Одну тему, одну да. нишу, одна соцсеть, понимаешь? И четко одно направление. И бьешь его постоянно в одну точку. И тогда люди привыкают к тебе и говорят, вот у нас с этой темой, вот я слышала как-то, ну промелькнула, послушала, послушала, дальше пошла. Ну что-то осталось в памяти. Снова человек тебе пришел на твою страничку, на, твою, на твой эфир. А ты смотришь уже, ему интересно, он уже зашел на какую-то тебе консультацию, какой-то купил небольшой курс, какой-то купил там, Какую-то книгу, чек-лист купил, начал уже потихоньку изучать это Вот так. А книгу и чек-лист написать, ну, это вообще ерунда. Конечно, когда знаешь, но этому надо учиться. понятно. Правильно, то, точно так же посты писать правильно, да, как, э, э, как работает уже со страницами, как ее ну, правильно ну, оформить. Ты знаешь, я вот смотрю, как люди оформляют посты, сама смотрю тоже ленту, сколько я вот. Смотрю, как моя лента оформлена. Одни говорят красиво, другие говорят не так, каждый специалист по-своему видит. Вот сегодня я консультировалась с девочкой, она сказала, что у меня и фотографию нужно править, и там мне нужно править, и там мне нужно по-другому. Одно я поняла точно: что да, оформление ленты должно быть трудолюбивая умница и красавица Виктория. Поняла? Он все про тебя пишет. Да, спасибо, Наталья. Наталья. Я-то знаю, что она такая, да, тоже я знаю. Поэтому лента, лента конечно же, должна оформлена быть красиво, стильно, без особых выпендрежек, но понятно, чтобы она была с разделениями, не только одними фотографиями, там правильная грамотная аватарка, цветовая гамма. И посты, по сути, их можно писать что-то от души, что-то там 25-25-25. Значит, 25% это профессиональная 25 процентов это какие-то полезные там <coughs> ну, какие-то рассуждения о ком-то о чем-то там 25 процентов какие-то шутки какие-то отвлекающие темы какие-то вовлекающие то есть чтобы она была интересная твоя лента можешь писать короткие посты можешь писать какие-то небольшие высказывания то есть тут уже как пойдет настроение но она должна быть интересна и Твои эфиры, твои сторисы, они будут постоянно постепенно Что ты работаешь, например, в сфере транс-медитации, что ты помогаешь освободиться от тревог, от боли, что ты помогаешь, там, ну, и на эту тему там про транс, про медитацию время от времени пишешь. Леночка Яковлева, привет! Спасибо. Как ваши дела, Лена? Как ваши успехи? Света а, Башкова, вот, еще да много ли нас присоединилось сейчас людей? Вот, поэтому э, выходить каждый день в эфиры. Если ты хочешь что-то делать в, в интернете, чтобы тебе люди привыкали и что-то у тебя покупали, э, надо помнить про бренд, личный бренд. То есть это регулярность выхода в эфиры, регулярность выхода в сторис, регулярность выхода, ну, если говорим про Инстаграм, регулярность выходов твоих эфиров интересных, отвечать на вопросы разные. От, обучая людей, мы сами обучаемся, мы сами растем. Согласна? Ну, это да. Поэтому твое да. направление и ведешь только одно какое-то направление. Потом, когда тебе люди будут приходить в твои программы, и ты будешь понимать, что ты можешь и ту саму тему зацепить, и ту, получив а, отзывы от, от человека, а, выкладывая его, опять же, в, в ленту, люди будут постепенно знать, что ты еще и эту тему можешь помочь. А для начала бери только одну тему. Одна тема, одна ниша. Одна соцсеть, одно направление, в общем, такие дела. Только так, это будешь работать. И никаких там других людей. Вот взяла там, допустим, мужчин. Почему нет? Возьми мужчин бизнесменов от 35 до 45 лет, например. Как мужчине-бизнесмену 35-45 лет научиться быстро отдыхать с помощью трансмедитации? И брать подсказки у своего бессознательного. Mm -hmm. Эта тема mm -hmm. будет вообще бездная. Уловенькая, да, что-то такое. Просто... Эта тема больше никаких. И висит про психологию мужчин, про то, как они много работают, про то, как они заботятся о своей семье, про то, как они думают о том, чтобы принести мамонта. И в эту тему можно написать столько статей полезных видео ты можешь их в интернете найти если сама что-то не знаешь пере, э, пере э, под себя проделаешь переделаешь под себя возьми эту тему вот кстати мне такая идея пришла я бы ее взяла если бы я сейчас была на твоем месте я взяла эту тему да интересно а конечно но вот это состояние не знаю, честно. Не просто переломить себя, просто взять и от сделать. Слова «рост». Викусь просто от слова рост. Сложно от слова ложь. Бехади, до начала. Берешь и делаешь. Но, конечно же, лучше, когда ты идешь с наставником, когда тебя ведут, когда твой каждый шаг поддерживают, когда у тебя есть стратегия, когда у тебя есть тактика, когда ты знаешь, как вести консультации. Конечно, месяц, два, три. Это желательно пойти в коучин. Зато ты вернешь и деньги и выработаешь навыки, что тебе хватит на всю оставшуюся. А уметь обретать навык расставаться с деньгами во имя результата это навык взрослых, осознанных, трезвомыслящих людей. Те, кто Я боятся, но они. Всюду я всегда вкладывала. это работает, да, оно дает результат. Конечно. Просто когда ты идешь в любую образовательную программу, смотри, когда ты идешь в образовательную программу, тебе важно понимать, как ты вернешь инвестиции. Учиться ради учебы, чтобы была галочка, чтобы ты чему-нибудь там научилась, может быть, что-то осталось в голове. Ну, если у тебя ну, куры даже. не клюют. Если куры не клюют денег, у тебя они просто дурные, то да, да, можно, конечно. Но я знаю людей, которых денег еле-еле, они тратят на множество курсов, они бегают, начинают и бросают, потому что у них есть внутри чувство вины, чувство малоценности. И они очень сильно влияют от мнение других людей. То, что мы сегодня с тобой уже проработали в своих вопросах. Малоценности, да. Это 100%. Поэтому, когда ты кладываешь а в ты знаешь, что ты эти деньги вернешь благодаря вот таким действиям, благодаря вот таким стратегиям, благодаря вот таким практикам, благодаря вот таким поступкам, благодаря, благодаря ведению там, эфиров, поведению консультаций э, и так далее. Взять пять человек в коучинг, показать, как пользоваться э, консультациями, э, как пользоваться трансами для того, чтобы отдыхать и перезагружаться. Научить людей пользоваться своим бессознательным – это очень крутая тема. И за нее могут платить приличные деньги, адекватные люди. Потому что я вращаюсь среди людей умных, богатых. Они пользуются трансмедитациями. Они столько работают, они работают 24 часа в сутки. И это люди высокого уровня развития. И они знают, что без трансмедитации они не смогут столько сделать. Вот так тебе идея такая. У меня прям само она зажгла. Даже так, знаешь, так, зажгла. Ну, так, это вы вас... сами не сов... Совместная такая идея родилась, я да? Я думала, как не так, что... За что пойдет разговор. Ну, ну ты, ты говоришь, а я, а я это помечаю дальше. Так, шестой, шестой у нас. Какой там вопрос у тебя еще? Вопрос еще такого вот плана. Страх, то есть, чтобы вот начать, еще вот страх у меня есть тоже хорошая знакомая, она наверное смотрит нас, очень красивая девочка, умничка там. Это точно так же самое и я, как бы страх чего, что хочется, чтобы если делать что-то, чтобы это было все идеально. И э, то есть это должна быть, то есть идеально ты должна выглядеть, идеально красивая страница, идеально пост, то есть все должно быть идеально, и только тогда, э, получается, я начну. И по моему опыту в жизни, мне уже 36 лет, и я до сих пор как бы стою на каком-то уровне, дошла до него и в тупике. У меня, в принципе, то же самое, что очень много учиться, а вот делать… Хорошо, я тебя услышала, отвечаю. Откуда ты узнаешь, что будет идеально, если ты ничего не делаешь, или это девочка? Итак, еще раз, видишь, у нас одни и те же вопросы. Раз одного и того же страха: страх, страх ошибок, страх делать, страх, что не получится. Сейчас на самом деле страх осуждения, страх малоценности, да. страх, что поставят двойку, а это все из детства идет, страх, что осудит там общество, родные, близкие, там Мария Иванна, мама и так далее, это все идет из детских детских программ. Поэтому вопрос такой. Откуда ты узнаешь, что будет идеально? Как ты поймешь, что будет идеально? Вот когда у человека спрашиваешь, а как ты поймешь, что это будет идеально? Как это? Как, что для тебя идеально? Можешь нарисовать картину? Идеально — это когда я буду довольна, допустим, своим результатом. Когда я я получу, ну, я буду видеть результат, да, э, так, допустим, аудитории, такой или это будет как бы... Какой ты результат хочешь видеть? Да, да это будет... Э, я буду видеть, что я даю, допустим, людям что-то ценное, и получается, как бы, уже как Вселенная, мне обратное дает. И вот это... Вселенная — это люди. Скорее всего, что вот это идеально. Вселенная — это люди. Наши отношения с Богом — это наши отношения с людьми. Вселенная – это люди. Ну идеально, всегда надо, всегда надо стремиться к лучшему. Достигли как какого-то результата. Мы хотим машину, купили, ну классно, полгода поехали, ну, классная машина. Теперь я хочу, было, был Мерседес, и теперь я хочу Ламборджини. Ну это как, как примерно. То есть до идеала получается, что ты никогда не угонишься, да? Нужно уметь благодарить здесь и сейчас, и, или как вот, вот этот вот момент? значит смотри у людей инфантильных, которые находятся в детско-подростковом периоде и ответственность за результаты не берут, они оглядываются, что скажут, кто поставит тройку, кто им осудит, у -у -у. никогда не достигают ничего. Они таки проживают страхов, неврозе, топчутся на месте и никуда далеко не уходят. Умничают, рассказывают, бесконечно учатся. А теперь смотри, для того, чтобы картинку Ламборджини или какую-то там другую картинку получить в реальности, нужно не только хорошо сформулированный результат, правильно задуманная, продуманная эта картинка, но и поступки, которые ты будешь попадать обязательно на ямки, кочки, нападения. И к ним надо быть готовыми. Да, ошибкам, я, беру, да, я беру ответственность за то, что я сделаю ошибку, за то, что я получу тройку, за то, что меня осудят. Но это их выбор. Я-то себя не осуждаю, я-то себя хвалю, потому что я делаю, а они осуждают. Уловила разницу? Я делаю, да, я да, ошибаюсь. Это на их совести. Поэтому я, возвращаем я. Поэтому идеально будет когда? Никогда не будет идеально. Но есть картинка, которую ты хочешь стремиться. А это еще может быть конкретно измеримый результат. Поэтому давай бы теперь с картинкой перейдем к конкретно измеримому результату. Здравствуйте, здравствуйте. И вам желаем хорошего дня и хорошего вечера. Там тут что-то нас Привет. пишут. Угу. А, дальше. Вот... У тебя есть картинка для, для правого полушария. Как ты видишь, там, зачем тебе надо делать, то? о чем ты мечтаешь? Ну, вот там ты, Ламборджини, что там ты другое нарисовала себе? Расскажи. Например. Ну, например, Ламборджини. Какого цвета? Красного. Красного. Какого года? Марка? Там же еще есть марка. Не просто в еще год выпуска, там какие-то еще там цифры есть. Есть у тебя детальный? Есть? Нету. О, Нету. Смотри, это, это уже ошибка. Твоя задача, если ты хочешь, к примеру, Ламборджини, Тебе нужно залезть в интернет, спросить у дядьки Гугла, какие бывают Ламборджини поковыряться, повозиться, YouTube посмотреть, видеть, как они заводятся, как они ездят, представить, что ты там уже сидишь, чуть ли не запах услышать, понимаешь? Этой кожи, в которую ты садишься, Чувствую, Почувствовать, как ты за руль взяла, чтобы ручки зачесались, понимаешь? Вот это первая ошибка. Ламборджини. Мозг не знает, в опыте этого нет. Поэтому в опыте нашем в нашем опыте наш опыт закодировано нашу нервную систему. Что это значит? Если у тебя нету этого ламбонжини, и не было, ты его не трогала, тебе надо зайти в Google, благо сегодня информационные ресурсы нам в помощь, проговорить, прочувствовать, про, там, чуть ли не запах услышать, и вот тебе уже грамотно сформулированная картинка в правой полушарии. Раз. Дальше. Теперь тебе надо знать, сколько она стоит. Сколько она стоит. Обязательно знать стоимость. И когда ты понимаешь, что она стоит там, ну сколько там, миллион долларов, полмиллиона долларов. К примеру. я не знаю, сколько она стоит. Эта машина меня не интересует, поэтому я туда и не заглядывала. Тебе нужно понимать, сколько тебе нужно... Расписать бизнес-план, пошаговый алгоритм, финансовые цели. Сколько стоит твой продукт, сколько тебе нужно иметь клиентов, за сколько времени тебе ну, можно заработать столько-то денег, чтобы купить это в Амборджине. Понимаешь? И, и вот сейчас, когда мы в тренинге работаем, для того, чтобы расширить вот этот финансовый термостат, у нас есть такая практика 175 миллионов долларов. Люди садятся, выписывают, что бы они хотели купить, Трудятся, да, выписывают на бумаге, рукой, или в ордовском документе, тоже как захотят. Что они хотели бы прикупить, сколько это стоит, полазить в интернете, по поискать. Допустим, хочешь яхту, окей, okay, она стоит там полмиллиона долларов, хорошо. А, обслуживающий персонал, м обслуживание, топливо и так далее, сядь и посчитай. Ты хочешь там открыть свой центр? Ага, сколько стоит наполнение этого центра, купить свой, арендовать, сколько это стоит. И все это дело сидишь и шмаляешь, пишешь это труд. И когда ты расширяешь свое финансовое вот такое вот представление, сколько это, у тебя в мозгах уже совсем другие мысли, другие нейронные сети работают. Поэтому для того, чтобы выйти на какие-то большие цифры, надо начинать с малых. Если у тебя сегодня, там, допустим, 1000 долларов ты получаешь, ты можешь поставить, там, допустим, 3000, 5000. Ну и, например, сколько стоит консультация для предпринимателя, который занимается бизнесом по тому, как научиться отдыхать за 15 минут и брать ресурсы бессознательного. Отдыхать, перезагружаться, ловить подсказки. Сколько стоит такая консультация? Ну, для начала, там, 300 долларов. Сотку хотя бы поставь для начала. На этой консультации ты показываешь ему очень много полезных фишек, как устроено сознание бессознательно, почему это нужно делать, выгоды и так далее. Показываешь ему примеры, а дальше продаешь ему э, курс. Курс, как пользоваться обучающий курс, который ты записала уже, заранее записала, его качественно записала. Продаешь ему этот курс. Сколько может стоить курс? Ну, к примеру, 500 долларов. Это вообще ничего для такого материала. Сколько тебе нужно иметь таких клиентов, чтобы выйти на 5 тысяч? 10 клиентов. Это много или мало? По правильному алгоритму проведения консультаций каждый пятый будет твой клиент. В день тебе нужно провести 2-3 консультации. Это мега. Вот и посчитай две-три консультации, допустим, две консультации в день, пять дней, десять консультаций. Из них один-два человека, это уже твои клиенты. Думаешь, это что? Думаешь, это какая-то фантастика? Нет, это реально, это арифметика, нормально. Нужно понимать кому, сколько, за сколько, какую пользу это дает, все это описать, рассказать, понимать самому И и, делать. и вот посчитай, сколько тебе нужно в месяц продавать таких курсов. Ты за 2-3 месяца научишься консультировать, создать свои программы, создать свой курс. У тебя уже все будет накручено, наработано, у тебя уже автоматически будет все идти. Если ты выбираешь направление мужчин, которые занимаются бизнесом, трудятся, работают, у них мозги кипят, как, где взять деньги, как заработать, как тем более в период кризиса которые, ну, мужики, они а бездари какие-нибудь, да, которые зарабатывают, не мужики, мужчины, мужики, это те, которые за плугом идут, кто-то недавно мне поправил, для них за 500 долларов купить курс, который будет помогать ему на всю оставшуюся жизнь, он себе жизнь сократит, добавить себе жизни лет 20, используя такие... Да. Я же, Давид, Рана, как раз вот, как вы говорили, у меня возрел вопрос. Тут у меня сразу страх, страх, я вот проследила, то есть, допустим, я там, я создала курс, я знаю, что это работает, купила у меня курс, пусть это будет мужчина, да, там, транс для расслабления, перезагрузки себя, и мне, допустим, вот этот, говорят, к примеру, вы знаете, ваш курс, это типа ничего не помогает, и вообще верните мне, ну, к примеру, как вариант, верните мне, пожалуйста, Отмечаю. мои деньги, потому что ваш курс, не не подходит и вообще то что вы даёте типа это не то что это ну как бы число, там, ну, отличный, как бы сло там отличный вопрос отвечаю вот этот страх Ваш... сразу я очень да да да слушаю ты не делала у тебя уже страхи наберут. хорошо отличный вопрос итак так пишу седьмой вопрос возврат возврат курса а угу. так внимание ну, за что да, если материал, для, того, не для того, чтобы у тебя купил человек такой курс, тебе нужно суметь объяснить ему э, пользу, показать примеры людей, которые это сделали и получили результат. Слышно меня, нет? Вижу, ты опять подвисла. Ты опять, сейчас ты зашла в эфир, да? Значит, во-первых, отвечаю еще раз. Во-первых, ты будешь продавать тем людям, которые адекватные. Те, которые неадекватные, те, которые выходили из погреба или послазили с пальмой, это не твои клиенты. Потому что ты сможешь донести, да, да, да, донести и объяснить, как устроена бессознательность, Какие результаты у людей уже есть, и покажешь примеры других людей, которые сделали вот так, вот так, вот так, вот так, получили инструменты, получили, выполнили и получили результаты. И если вы покажете мне, как вы делали, это гарантия возврата, покажете мне, как вы делали, доказательную базу дадите, что вы действительно делали так, как описано в курсе, как мы с вами делали на тренировочной сессии, и если я увижу, что вы делали там 5-7 раз, 10 раз одно и то же, и у вас не получилось, тогда я верну вам деньги. Так ты и напишешь. Да, в, гаранти в гарантии. Но такие люди, возможно, будут. Но таких людей будет очень мало. Потому что сегодня, в 21-м столетии, слезть из пальмы или вылезти из погреба и сидеть в Инстаграме – это нонсенс. Хотя, конечно, есть. Халло, I love you, ну, таких тоже полно, да, которые а, послазили в спальню. Но ну, это такие люди, мы, мы же никуда ни с них не денем. Поэтому, поэтому надо принимать, такие люди тоже есть. Поэтому, когда это тебя будут приходить адекватные люди, то ну, такого не будет. Просто, потому что твой продукт будет апробирован, проверен well, на других yeah. людей, которые получили уже результаты. А если у тебя не получилось, значит ты не делал. Понимаешь? Вот и все. Но если будут попадаться такие вот, такие будут попадаться иногда, крайне редко, то у тебя будет заранее прописано в договоре, ты показываешь мне там 5-7 примеров, что ты делаешь, как ты делаешь, ну, чтобы я видела, что ты делаешь. Если у тебя не получается, ну... Тогда я принимаю тебя с Пальмы. к возвращаешься. Ну, я шучу, но ты понимаешь о чем-то, да? Хорошо. Еще вопросы? Всем вопросов было. Еще есть вопросы? Описание, так на тему профиля. Ну, это отдельно, наверное, обучение, как правильно создать профиль. чуть-чуть, говорить. Тоже такие вот, грозит. Какие сторисы нужно делать? В принципе, не, все так. Ну, какие сторисы нужно делать, это уже когда придешь курс, я тебе покажу и расскажу. А пока тут я не да, буду. Да, я... да, вот у нас есть биоэнергетики. Кстати, да, сейчас. Страх вины, страх ошибки, страх быть осужденной, что не получится. Страх... И мало Совсем... вот это, в принципе, наверное, это Уважаемые друзья, насколько вам была полезна наша, с вами, наша встреча с Викторией, начинающим специалистом, который знает много, является, про, является практикующим психологом, но ищет себя в каком-то отдельном направлении, хочет помогать людям и зарабатывать на помощи людям достойные деньги. Если вам была полезна наша встреча, напишите, пожалуйста, что для вас было полезным и задавайте вопросы, если есть. А мы с вами на этом прощаемся. Последний, последний вопрос, пока я вот, пожалуйста, как вот страх себя през, презентовать? В каком плане я имею в виду, что? Идет вот, у меня, допустим, блог сказать, вот, здравствуйте, меня зовут Виктория, я успешный специалист в этом, в этом направлении, у меня там то-то, то-то, вот, ну, у успешный, меня в этом успешный, менький блок. Успешный специалист не надо, просто и не успешный специалист. Специалист это уже, тебе надо сказать, я да, такая, такая, я имею в виду, презентовать тебя, у меня идет на этом фоне замыкание, с какой стороны, что... Вот этот очень сильный блок такой – презентовать себя. Поверить, Нет, что вот блок, сказать, потому что, что ты еще себя, ничего не делаешь. И это же идет же сюда, и презентация себя. Блоки постоянные, потому что ты пока что ничего не делаешь, только думаешь, поэтому в голове блоки. Начинаешь делать, все будет нормально. Поэтому презентовать себя Я и приблизительно всегда. так. Я, Виктория, такая-то, помогаю тем-то, тем-то, ну, таким таким-то, таким-то людям, тем, что э, с помощью такого-то, там, допустим, э, Гипнотическая транс вы получать э, быстрые перезагрузки, отдых, э, поиски ответов на, на свои вопросы. Все, кратко. Помогаю тем-то, тем-то, тому-то, тому-то, чем тем-то, тем-то. Тем и все. И, и ты этим приучаешь привык... людей, чтобы они привыкают к тебе. И в твоей страничке тоже должно быть об этом написано четко и понятно. Тогда люди открывают твою страничку и понимают, ага, Виктория, Специалист по трансмедитациям, там надо подумать, как назвать, еще более продумать, помогает мужчинам-предпринимателям 35-45 лет быстро отдыхать, загружаться, искать новые ресурсы для достижения больших целей там, в жизни, там, увеличения дохода, ну, там надо поиграться с этим. Но смысл должен быть один, и так должно быть написано. Ты привыкаешь к тому, что ты об этом говоришь, у тебя в самой привыкает это на языке, и ты везде себя презентуешь. В онлайн, в соцсетях, в офлайне, где бы ты ни была. То есть ты настолько уже врослась в эту роль, что тебе легко себя презентовать. Но это надо делать. Да, то есть уверенность набрать на постоянное действие. Раз уверенность набрать, Вот ответь мне, пожалуйста, на... Теперь ты мне вопрос. Что да, будет, нет. когда ты не... Что будет через год, когда ты не запустишь эту программу и не станешь зарабатывать от 2, 3, 5 тысяч долларов и выше в месяц? Что будет через год, если я э, не начну mm -hmm. делать, да? И останусь э, да. на этом месте, где я сейчас. Не спрашиваю, сколько. Зарабатываешь Будешь, там на чем? Что будет? Если ты ничего не поменяешь, не будешь, не станешь применять свои знания, помогать людям и зарабатывать 3-5 тысяч снова, через сказать, год? Внутренние вот эти вот состояния мои. То есть я все время буду себя мучать внутри себя и не, ну, не жить. То есть для меня а -а -а. как бы это очень сильный вопрос. Хочется изменить свою жизнь и перестать вот это ходить по одному и тому же кругу. Это для меня, честно говоря, будет, если я никуда не двинусь, Хорошо. Вала. Что тебе мешает? Что тебе мешает начать действовать и получать 3-5 минимум тысяч долларов в месяц? Минимум. Что мешает? Страхи мешают. Страхи мешают начать. Вот это вот какая-то... Люди боялись. Все блоки, они мешают. С одной стороны, я как бы понимаю, что на этом месте меня не устраивает, потому что а с другой стороны, вот этот вот, когда начать? Когда год за годом проходит, а ничего не меняется, потому что я все что для тебя начинать, я страх? Учусь страх. Для тебя обозначает страх. Что ты чувствуешь, когда у тебя возникает страх делать то, что ты умеешь, любишь? Это очень сильное сопротивление. Я чувствую сопротивление. Что тебе вторая часть говорит? У твоя меня текст? прям вот как. Как филаты, как Одна, стоит, часть... Вот, будто... что, что Одна ты... часть хочет, другая сопротивляется. От чего... Что хочет первая часть, которая хочет получать 3, 5 и выше тысяч долларов, помогая людям? Что хочет первая часть, которая хочет помогать людям и, зараб... и зарабатывать при этом 3, 5 тысяч долларов и выше в месяц? Что эта часть хочет на самом деле? Вторая часть упирается, самом, не хочет. хочет быть на самом деле, наверное, в той позиции, где я и нахожусь. Мне, наверное, так выгодно. Выгодно что? Выгодно, наверное, Быть жертвой. А? Да, а хочешь, а хочешь чего? Жертвы — это те люди, которые не да, берут жертв. ответственность я за свои ошибки. Жертвы. Это те люди, которые не хотят брать ответственность за свои ошибки. Я еще разбиралась Успешно в этом. Не я берут это не понимаю, как это чувство, какое это чувство, когда ты успешная. И, э, это что-то новое и неизвестное. Получается, э, ну как бы привыкли, да, жить э, в, в том мы кругу, мы, хотим. Мы, мы — это, это стадо. Научись говорить «я». Мы — это стадо. Я, я. Нас отучили, и мы... Мы, мы, мы, мы, мы, Я. А теперь смотри. Первое, мы еще этого начи... с этого начинали. Это много хотеть и хотеть правильно в настоящем времени. Позволить своему, своей нервной системе получить опыт, которого у нервной системы нет этого опыта. Не были богаты, нечего и начинать. Помнишь? Да, Хочу быть богатым момента пишу, как каждый каждый много работы или пахать. Да, пахать как лошади, как коровы, чтобы их загоняли в стадо, да, да. Поэтому я с этого момента разрешаю себе быть богатой, много хотеть, и поэтому каждый день я записываю минимум 20 желаний и хотелок в настоящее время. Таким образом я тренирую что? Новые нейронные сети и запускаю себе разрешение быть богатой и успешной. Просто? Что остается делать каждый день? Вместо того, когда ты хочешь брать сигареты, если ты куришь, берешь и пишешь 20 желаний. А? Лока ну, привычка, на да? Самом деле, 20 желаний. Вроде легко, на самом деле, когда начинаешь писать желания, начинаешь. Какое желание ты хочешь? Поэтому проще взять сигарету или кофе выпить многим людям. Да, это нормально, мы вот так вот всегда жалеем. Значит, и в этом случае мы не берем ответственность на себя. Поэтому если ты хочешь богатой, успехой, здоровой и так далее, это значит взять ответственность на себя. Это значит с, тобой, с собой договориться. Одна часть говорит, не-не-не, не хочу, не буду, страшно. А Другая говорит, разрешаю себе быть богатой. А ну а ну-ка, тетрадочку, нафиг сигарета, стаканчик водички, музончик классный, такой трансмедитативный, и понеслась. Ты представляешь, как ты себя приучишь и какую ты ответственность возьмешь в этом случае? Вот это называется ответственность. Так, быть успешной. Реализованный. Поняла, как надо быть? С чего? В чем причина? Если возникает ситуация, когда тебе говорят там, родственники, там, и так далее, ты что им отвечаешь? Я вас люблю, ценю и уважаю. Это моя жизнь, это мои ошибки. Если вы меня любите, поддерживайте. Если не любите, sorry, я вас понимаю. Ну, там, я утрирую, да? А если не можете поддержать, хотя бы не мешайте. И этим мне тоже поможете. Подошла, обняла, поцеловала в десна. Я шучу, да? И пошла дальше в своей жизни. Они привязываться, а вот меня не примут, да? Вот... Ну, они выбрали так. Друзья, знакомые. Да, у тебя отпадет твой круг с друзей, знакомых, подружек, которые занимаются тем, что ну, в общем, не знаю, чем они занимаются. Ну, в общем, серьезные люди, у которых расписан весь день а, на результат, у них есть время и для отдыха, и для кайфа, и для выделить себя, там для себя какой-то классной, полюбить себя, и для работы. Они деловые люди. Они жизнь свою не профукивают, не прокуривают зря. И поэтому эти люди очень быстро отпадут. Будь готовы к этому. Это стадо, в котором мы привыкли мыкать, оно отпадет. Ты будешь помогать, ну мы тоже из стада, ты и я, мы тоже из этого стада, помимо меня правильно, мы не возвышаемся, я не пытаюсь себя научить возвышаться и сама стараюсь не возвышаться. Я принимаю людей такие, какие они есть, по крайней мере стараюсь, а общаюсь, работаю с тем, кто адекватный, кто готов, хотя, и по, хочет получать лучших результатов в этой жизни. И я помогаю таким. Такие люди готовы платить, они готовы платить за свой результат, они готовы расставаться с деньгами, они просто их просирать, прости меня. Налево-направо. Ну, это люди более осознанные. Поэтому и у тебя такие будут. Все начинается с себя самой. А, как поверить в себя, в свои силы, не бояться, перестать сомневаться, что надо делать, мы уже это проговорили. Повторить. Идти и делать. Супер, умничка. Шипат. Просто. И даже если не получится, заговорить. У меня не получилось! есть как не получилось? Ну, хоть что-то же получилось. Делаешь анализ, вывод. Да? Так. Как понять, какую тему выбрать, чтобы она всем подходила? Что ты из этого поняла? Я поняла то, что... Да, супер, умничка. Всем ты не можешь помочь, но ну, никак. Всем не могу быть, помочь всем понравится. Конечно. Да. Конечно. И не все люди готовы платить за свои результаты. Людям выгодно тратить деньги налево-направо, прожигать их, где попало и как попало, проедать, просирать, прогуливать, но в свое развитие, в свое... Совершенствование не готовы платить. Ну, это и не хорошо, не плохо, это их выбор. Мы проходим мимо таких людей, и нас проходит мимо, правильно? Мы выбираем да. тех среди миллиардов людей в интернете, которым подходим мы и которые подходят нам. Мы тоже не всех берем в работу, в коучинг, в нашей программы. Это вот тоже себе точечку вот тут поставлю индианскую. Ни в коем случае, даже те, кто платят деньги, мы не всех выбираем. Есть люди, которые тебя вынут тебя там всю внутренность за эти свои деньги, которые заплатят. Поэтому тут тоже надо уметь разбираться, задавать вопросы правильно. На этом тоже надо учиться. По поводу страх, чтобы все было идеально, тогда начну и так далее. А как будет идеально, если ты не знаешь, как не идеально? Если ты не сделала ошибки, не сделала выводы? Так же? Сначала на двойку, на двойку... На четверку, а потом, хопаньки, вот уже и пятерочка с плюсом, да? И тогда только будет идеально. И если ты пишешь себе чего-то хочешь, тоже в красного цвета, твоя задача заглянуть в интернет, узнать его стоимость, какие там бывают модели и так далее. Это принцип четко сформулированного результата в правом полушарии для того, чтобы мозг понимал, подсознание понимало, куда тебя нужно вести. И только тогда, так, это 8 вопросов получилось. Отлично, молодец. Подготовилась. И седьмое, значит, и тогда только ты пишешь пошагово 9 даже. И только тогда, когда ты самулировала в правом полушарии, четко какую машину ты хочешь, покайфовала, побалдела от того, там, машина, дом, не знаю, там, сумочка, там, туф, ну неважно что, наши житейские материальные предметы, да, наши радости. Только поэтому ты расписываешь, сколько оно стоит, сколько мне нужно, сколько стоит мой продукт, сколько мне нужно взять клиентов и так далее. Садись и рассчитай. Просто берешь, усердно, на листик бумаги, по 20 раз переписываешь, пока не увидишь, что ага, 500 тысяч стоит, там, допустим, дом. Так, сколько в день я могу взять, сколько в неделю, сколько в месяц. Сколько времени мне оставить для отдыха? Сколько мне нужно времени, когда я буду работать сама? Потом, когда я выйду на 3-5 тысяч, уже можно назначать себе пару человек-помощников, которые будут. Так, дальше. И расписываешь себе лет на 5. Это новый опыт. Пиши, как можешь, просто крупными мазками. Но учи мозг. Не просто инфантильно мечтать про красно-ламборджини. Ну, я утрирую, понимаешь? А, а более детально. Понимаю. Полушария, описываешь конкретно, чего ты хочешь, деталями, ценами, цветом э, и так далее. А через левые полушария, левые, э, логическое мышление, линейный ум, расписываешь, как ты этого достигнешь, понимая, сколько это стоит на рынке. Конечно же, и последний вопрос, если попадается человек, который хочет вернуть курс, значит, ты... Первое, не сумела найти, не, не сумела сразу выделить неадекватного человека. А даже если и нашелся такой, то у тебя должно быть заранее прописан договор на, воз, на случай возврата таким людям денег. Если человек купил и делал, то sorry. Если а, он купил и не делал, то принимаешь ты его, следшего с пальмы и возвращающего ему его деньги. Ну а что, что? <смех> полезно Супер. было? Нам, я так, очень да? благодарна, очень полезно, очень много я для себя инсайта словила, и на многие вопросы тоже нашла ответы, благодаря вам. Конечно, же, мере, я э, сегодня первый раз в прямом эфире, с вашей поддержкой мне не так было страшно. <смех> Супер, молодец. И, на самом деле это не страшно, если по-честному. Ну, вот, видишь, Утром я еще думала, у меня как-то немножко были такие состояния протеста, а когда вроде как сила начала общаться, вроде как бы. Молодец, Просто... ну, Молодец. Есть. Поэтому для тех, кто хочет, кто обладает какими-то навыками полезностью, хочет помогать людям, помогать и улучшать их качество жизни, это психологи, коучи, нумерологи, это люди, которые что-то умеют и знают и точно знают, что могут помогать людям и за это получать достойные деньги, милости прошу на бесплатную консультацию, которую помогу вам разобрать ваши тараканы, ваши боли. Сейчас еще идет курс, мне нужно два человека в коуч-программу «Коучинг для коучей», где я за месяц помогу вам поставить на рельсы, на рельсы вашего бизнеса, помогу составить программу, помогу составить, упаковать вашу страничку, ваше УТП, и научить вас консультировать бесплатно и проводить консультации, и выбирать достойных людей в вашей коучинговой программе. Виктория, спасибо. Спасибо вам, очень благодарна, Виктория Викторовна.